Угу. Вон она с красной повязкой, которая... Угу. Дай плечи, да? Идешь, какой у вас интересная штука. Это дракол такой, да? Угу. А что у вас интересного в А у нас здесь, да? У нас здесь угу. рядом с участковой комиссии вы тоже собираете, да? Что? Ну вот, агитационное удостоверение. А вы кто вообще -то? Я представитель СМИ. А я просто человек, который не считает Нужно отвечать на ваши вопросы. Понятно. Здесь просто избирательный участок рядом ну, находится. Ну, мне не спид... важно это. Я... Вот если вы за 50 метров отезжаете. Я избирательного... гражданин, который проживает здесь по адресу. Вы ну, правильно. Не, по... а просто... человек, вы да. нас подал свой голос, так что да. идите по-хорошему, здорово. Хорошо? Понятно. Ну, а вы мне угрожаете сейчас, да? Нет. Я просто говорю, что. Ну, я помешайте. вам сообщаю, просто чтобы находитесь на, на территории Вы людям общаться мешаете. Ну, не, не мешаю, конечно. Я стою рядом, видите, и все. Ну все, молчите тогда. Вот. Девушка, можем мы с вами прогуляться? Я пару вопросов там Да, мы тоже прогуляем.